всем привет дорогие друзья сегодня я хочу поделиться с вами еще одним уникальным тестом для куличей этот рецепт был достат из пекарни то есть по такому рецепту в некоторых пекарнях пекут куличи на продажу для покупателей и вы приходите покупайте собственно такие вот воздушные и очень красивые куличи которые в разрезе получаются очень пористые и прям такие воздушные воздушные и мягкие очень много пор, изюма в этот раз я положила меньше, именно для того, чтобы показать вам, насколько пористое это тесто получается. Для начала нужно будет поставить опару. Это тесто быстрое, оно быстро поднимается за счет большого количества дрожжей в изначальной опаре. Если мы добавляем меньше дрожжей, как мы привыкли в обычные наши куличи, и тесто у нас гуляет там по два часа и по два с половиной часа, и соответственно дрожжи развиваются больше, и их соответственно становится больше. Если мы добавляем дрожжей больше сразу, то тесто у нас гуляет меньше по времени и, соответственно, дрожжи меньше развиваются. Ну, то есть, по получается то же самое в общем для пары мы смешиваем слегка теплое молоко подогретое до температуры максимум 40 градусов добавляем к нему сахар я добавляю живые дрожжи обязательно живые для куличей использую только их а кто привык работать сухими пожалуйста используйте их и добавляю также сюда 190 грамм муки и все это хорошенечко перетирая перемешивая где-то в течение 2-3 минут. Для того, чтобы немножечко и развилась клейковина. Получается манюсенький вот такой вот комочек теста. И он увеличивается в объеме где-то раз в хороших 5, наверное, 4-5 раз точно. Постоял он у меня в теплом месте, накрытый влажным полотенцем, где-то около 40 минут, максимум час. И затем мы к этому тесту добавляем... Уже все оставшиеся ингредиенты. Добавляем сразу сюда яйца, добавляем сразу сюда сахар и растопленное, но не горячее, сливочное масло. Также сюда добавляю сметану и сгущенку. Можно полностью заменить сгущенкой, можно полностью заменить сметаной. Смотрите по вашему вкусу. Я сделала плюс-минус 50 на 50. В пекарне есть некоторые, что пекут просто на сгущенке. Соответственно, будет кулич на сгущенке называться или кулич на сметане. И уже после этого мы в самом конце добавили муку. И вымешиваем вот так вот тесто минуток 5, наверное, просто ложкой. Либо в кухонной машине крюком. Это, этого будет вполне достаточно. Это тесто абсолютно не требует замеса руками. Кто бы в пекарне месил огромные чаны с тестом. Также добавляю сюда сразу изюм либо разные цукаты. У меня здесь, как всегда, изюм и вяленая вишня. И накрываю это все влажным полотенечком и отставляю в теплое место подходить. Это тесто увеличивается тоже в 3-4 раза. Я больше ему не дала гулять. Оно у меня постояло где-то час. Больше не дала, потому что оно мне меня начало просто вылазить через мою форму. Оно, вот посмотрите, какое оно прям очень-очень воздушное. Немножечко его осаживаю Просто перемешиваю ложкой И буду его выкладывать в формы Форма, если это металлическая форма Сюда вставляю пергамент И наниз на дно кружочек вырезаю И вырезаю вот такой вот бортик И выкладываю сюда тесто Тесто не больше третьей формы Вот треть вот в самый раз Потому что тесто довольно высоко поднимается Не нужно, чтобы оно у вас потом вылезло через верх Потому что будут некрасивые вершочки Потом можно немножечко разровнять тесто ложкой, но если тесто у вас будет подходить хорошо, то оно в принципе и само по себе разойдется. Отправляем опять подходить минут тоже на 40 час в теплое место, желательно темное. Вот такие вот на треть заполненные формы у меня были. И вот такие вот они у меня поднялись. Вы можете представить, сколько там воздуха образовалось. То есть, по сути, это очень-очень воздушный кулич. И отправляем их в духовку. Духовка разогрета 170-180 градусов. Под низ я ставила немножечко противень с водой, потому что у меня газовая духовка. Если у вас верхний, низ соответственно, пихите по вашей духовке. Пеку их до красивой румяной корочки. Маленькие забираю чуть раньше, а большие еще допекаю. Могу проверить на сухую шпажку еще такая туда соломинку и чтобы она была сухая тем временем из глазури так как и в прошлом видео с куличами я вот делаю вот такие вот цветочки для украшения просто глазурь яйцо взбитое сахарной пудрой на одно яйцо где-то 150 максимум 200 грамм сахарной пудры и все это сбивается до плотных пиков чтобы из этого было хорошо отсаживать цветочки а из глазури на одно яйцо и точнее на один белок и где-то 120 сахарной пудры взбиваю глазурь для куличей. Сверху смазываю куличи и буду украшивать так как, наподобие украшать, так, как наподобие украшала свои последние куличи, что я выбрасывала. Мне уж очень понравился, только здесь я буду делать шоколадную вот такую вот сеточку, как бы веточки такие шоколадные. И на шоколад, пока он не схватился, выставляю цветочки. И наверх еще потом из зеленой глазури сделаю лепесточки. И будут очень красивые и яркие у нас куличи. В этот раз мне захотелось еще куличи сверху обернуть в бумагу. Сейчас так очень часто делают. В бумажных формочках, которые продаются, я никогда куличи не подаю. А вот так вот красиво и ярко в бумаге это очень можно. Такая бумага продается в рулончиках. Очень удобная вещь. Тоненькая-тоненькая бумага. Разрежем наш кулич. Я разрежу такой небольшой куличик. Средний, я бы сказала, большой оставлю для нас на потом. И вот такой вот пористый-пористый, воздушный и легкий кулич у нас получается. Вот такая вот воздушная красота. Очень все просто, очень быстро. Обязательно пробуйте, дерзайте и с наступающими вас праздниками. Удачной вам выпечки. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.